Здравствуйте, я Марина Климова. Мой следующий ролик посвящен путевым листам. В 2023 году с марта снова изменяются требования к оформлению путевых листов. Да, кроме того, появляется еще и возможность оформления их в электронном виде. Все подробности, которые нужно знать бухгалтеру, я расскажу в ролике «Смотрите на видеоконсультант».